Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем блоге я хотел бы поразмышлять на такую вещь, как мораторий на смертную казнь. Вот нужен нам этот мораторий, либо все-таки его отменить. Ну, во-первых, что такое мораторий, как я понимаю, это то, что все-таки смертная казнь, она как бы существует, но ее временно отложили, на непонятное какое-то время. То есть, как бы, возможно ее опять применять, но пока вот отложили, так как Россия э, занимает проевропейский, скажем, такой курс, хочет быть ближе с европейскими странами, и в нашей стране, как бы, вот этот мораторий введен. И вот я хотел бы поразмышлять над всякими выводами и аргументами за и против но сторонники против смертной казни в основном ссылаются на гуманность ну вроде того не гуманно лишать жизни человека ну хотелось бы этому и возразить А гуманно ли человека содержать пожизненно в тюрьме? Вот сами подумайте, человека лишили то есть свободы, заключили его пожизненно в тюрьме. Он лишен этой свободы. И то есть он не имеет права любить, не имеет права по сути дела полноценно жить, не имеет права творчески себя проявлять, то есть полностью во всем ограничен. Ходить, гулять, наслаждаться жизнью. Вы, вы знаете, мне кажется, смерть по отношению с пожизненным заключением кажется более гуманным, чем вот это пожизненное заключение. Вторую ситуацию, э, аргумент, который используют э, противники смертной казни, они говорят то, что, ну, бывает э, судебные ошибки, э, ошибки следствия, и человек приговорен как бы, ну, несправедливо. Человек, который ошибочно приговорен к смертной казни, и у человека, которого, э, ну, заключили там, дали другой какой-то срок, длительный или пожизненный, всегда есть шанс оправдаться. Но дорогие друзья, я скажу, этот вопрос, в общем-то, не по теме. Этот вопрос должен задаваться именно в судебной и следственной системе, если мы не, как бы, у нас такая судебно-следственная система, что она постоянно ошибается и люди несправедливо несут свое наказание то это вопрос не к самой, не к самому наказанию, а вопрос именно к тем людям, которые ведут это следствие, ведут эти судебные процессы, и соответственно, если они ошиблись, они должны понести наказание. Я считаю, нужно так подходить к этому вопросу. Но другой фактор, аргумент, который используют правозащитники которая отстаивает отмену смертной казни. Но религиозную часть как бы затрагивает. Говорят то, что жизнь дана человеку Богом, и только Господь Бог может ее отнять. Но здесь тоже очень спорный вопрос. Давайте, друзья, обратимся к Священному Писанию, к той же Библии. Есть Ветхий Завет, Ветхий Завет, в котором, в общем-то, прописана эта смертная казнь. Почитайте книгу Левит в Тарозаконе, где конкретно за такие преступления, даже за прелюбодеяние, то есть измена мужу, за какие-то мужеложства и прочие извращения, я уж не говорю там про убийство где такое наказание, как побивание камнями, вполне естественно. Это указание было дано израильскому народу, израильскому государству от Моисея, а Моисея получила от Господа Бога. И не надо путать две вещи. Новый Завет с Заветом. Новый Завет обращается конкретно к человеку, к личности, как человек должен относиться к другим людям, то есть прощать врагов, любить ближних. А Ветхий Завет, он дан как э, указание, как государству. Там история израильского государства. И смертная казнь, она должна быть естественной. Что я хочу сказать. Само слово «государство», оно и переводится как «господом дарованная власть». То есть «господом дарованная власть». И государство должно применять эти меры наказания. Сам человек, конечно, может прощать кого-то, но, например, если этот человек является судьей, он должен поступать именно как судья. Он должен убрать все свои личные побуждения, личные чувства, а поступать именно как судья. Если правитель, президент или царь, то поступать как президент или царь. Мне вспоминается фрагмент из фильма Царь, где Иван Грозный об этом как раз и говорит, то, что он человек верующий. Но я все-таки царь, и как царь он поступал совершенно верно. Я вот не согласен с мнением Лунгина, который выставляет царя Ивана Грозного как какого-то тирана, деспота и сатаниста. Ну и э, еще один аргумент, который использует правозащитники либерального толка то, что якобы смертная казнь малоэффективна и то что, то, что они нет, они говорят они не говорят смертная казнь они говорят наказание само по себе неэффективно то, что преступления растут и как бы э, само наказание должно быть нести исправительный характер. То, что задача исправительных учреждений — исправить человека. Отчасти это правильно, да, то, что исправительные учреждения должны исправлять человека. Но еще наказание несет такой фактор, как, ост как останавливающий фактор, как фактор торможения. Все люди... По сути дела, очень боятся смерти. Жизнь это самое ценное, что есть у человека. И когда человек боится лишить, чтобы его лишили жизни, он перед многим останавливается. Очень перед многим. И как останавливающий фактор, смертная казнь оказывает очень сильное влияние очень сильное влияние. Ну и я немножко пропущу э, такой аргумент, как многие используют, как месть. Месть он немножко неуместный, но хотя согласитесь со мной, многие бы подошли к этому одобрительно, если бы многие насильники, педофилы, убийцы серийные, понесли такое наказание, как смерть. Было бы очень замечательно, когда преступление против государства, а в частности коррупция, воровство государственной казны, эх, ограбление собственного народа, несли такое наказание, как смертную казнь. Но это сугубо мое личное мнение, тот, кто согласен, можете оставлять свои комментарии и лайки, а на этом я свой блог заканчиваю, всего доброго, подписывайтесь на мой канал.